Но вот видите, говорят, что сегодня первый день морозы и меньше народа. А то три дня было здесь сумасшествие. друзья, самые лучшие на свете зрители. Мы с вами находимся на фестивале «Мосвинтаж» в Музее Москвы. И в рамках фестиваля здесь были представлены и винтажная одежда, и посуда, и замечательные скатерти, трикотаж, украшения и многое-многое другое. Кстати, 3 января в 15.00 здесь была рассказана рождественская история в сопровождении старинных музыкальных инструментов Народного театра «Широкий двор». А также здесь представлена необыкновенная трехмерная композиция старинных уголков Москвы, выполненной из пластилина художником Алексеем Никулиным. Друзья, посмотрите, как мастерски выполнены дома, трамваи, люди, даже их одежда. Все вплоть до мельчайших подробностей. Вот, например, вывеска на трехэтажном доме диетическая столовая со ступенями, круг до уходящими вверх, с интересными окнами, со светофором на стене дома, с забытой бочкой кваса на улице. Посмотрите, двое мужчин переходят в дорогу. У одного из них коричневый портфель. Здесь, здесь же можно было приобрести и винтажные фотографии, рассказывающие нам об уходящей эпохе. Меня, например, заинтересовала вот эта танцовщица. Посмотрите, как она красиво, интересно одета. Ой, а что это у вас такое бирюзовое? Это чье? Вот эта красота. Рисует... Такая красивая. Ну чья она. Видите, что Илиша? Да. чье это? Бавария. Бавария. Немцы. Бавария, они все посуду у них Бавария. Ну а что ж, красота? Они, люб... Они всегда любили, посуду, немцы, немцев. Ну, ну в... это красивый цвет, очень. Да, да. Красиво не мои. Как и кувшин. Очень красиво. Не только, пожалуйста. В мини. Ага. Ну что, мини к маме посмотрите, или что? Ну, мы подумаем. Да, мы подумаем. Можем не вот этот А вот это такое прекрасное. Восхитительный аромат. Да, да. да. Ну вот видите, Япония с шишечками. Сосна. Пиццуку Или мразь не хотел бы специально. Да, это хорошо. А вы снимаете тоже? Ну, YouTube, да. А как рекламу? А вы кто? Мы просто, просто частные предприниматели. Да. Ну а как вас найти-то? Ну, мы мы здесь. только здесь поступаем. Но разные... вы же в разных местах. Нет. Вы всегда на этом месте? Нет, но ну, в этом ряду В этом ряду. так получится. Mm. Я имею в виду, что не на тишинке, ни где больше. Да? А -а -а -а. Нет, ты я добрый, здесь не бываю, пошли. потому что я здесь живу, чем-то рядом. Мы всегда были у того окошка. Вот в этот раз нас немножко сдвинули. А я а тоже, кстати, пришла к знакомой Оле. Да. А что-то я найти ее не могу. А, возможно, здесь же все берут блоками в этот раз. Кто-то два дня, кто-то три дня. А. -а, -а Пусто. Из-за того, что. То есть ее может и не быть. Не все такое, да. В марафон выдерживает. Возможно, первые два дня была. Да, она была первых два дня. Тоже четыре, вот дал три дня. Так, а кто это, кто это кто у нас? Это Германия старая клинья Бавария. Mm -hmm. Это Флоренция старая бронза вот такая, она прямо вот. Бронзовела, так сказать. как что? Как... Это просто как, как пресс-папье. Пресс да, но сейчас на компьютер наступает. Вот старая, это античная монза. Музыканты такие. Маркированная. Все там. И сколько вот такая вот маленькая? Они по 30. А они вот Сколько это? 19 сантиметров. Это 19 да. век? Да, где-то, да. 19, -й 19 -й век? Да, 19 век, да. Это 1800? 1800 ну, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Много интересного. Это вот такая старая публика В виде такого гнома веселого Да Это вот Ятиково Очень классное Это Шувалова. Вот этот Макалы Ручной работы Настоящее золото Это... Ну он 20 20 каратов. Да, да. Но видно, они все может старые. Да? Может да? да, может и больше. Они все разные, даже вот в диаметре, немножко по высоте. Ну, да. а, ручная, потому ручная, что да, это да, работа, да. да. Ну, для чего-то интересного, если приглядеться Внимательно. Да да, да, да, да. А вот эти вот с розами трио, да, это, да, что да, такое? Такое? это что такое? С Вот эти. А, это Оскар, это это, Oscar, это Германия, это просто хорошего витринного хранения. А, тройки и а, часть сервиза. А, это, это все вместе. Понимаю. Ну, можно вместе, можно мы продавали тройки отдельно. Еще есть большой чайник, вот она уже завтра mm -hmm. Вот замечательная шпатушка в Венгрии. Красная, ручная работа, как и все у Хэрэнда. Дорога, богатая. Да. да. Ну, вот у вас и цветок вот. красивый. цветок, да. Это Италия. Еще ручная лепка и суренка. Да. прекрасные интерьерные корзиночки. А стоимость у них одна и та же, да? Стоимость да. по Стоит. 4 тысячи. И та, и другая. И та, и другая, да. Ну, в паре дешевле. А чьи они? Это, ну, привезено из Флоренции. Вообще, это их тема, вот лимон и все. А, производители, скорее всего, вот тут тоже их. Италия такая, типа, как это говорят, артельная. Mm -hmm. ну, видите, вот маленькая, все вот да, интересные штучки. Бокалы, конечно, очень. Бокалы вообще без слов. Игры в гольф. Это для игры в гольф. Это вообще Нидерланды. Это приобретается в магазинчиках, которые для членов гольф-клуба. То есть они не были особо тиражными. Я смотрю, даже дама там... Да, вот именно что дама делает ну, всю картинку. Да. в юбки юбке длинной. Да, да, да. Ну, с талиевой да, ключкой, да. Да, да. Да, есть, а так, да. Да. А вот еще есть какая-то крепсия. Да, да. но ну, что у меня нет? Петуха, не рыбка, и есть. А вот это у меня как раз есть. Ты Ой, у вас маленькие тоже есть собачки. Так, вот такая у меня есть, вот эти вот три. Ой. Это ЛФЗ, вот. ЛФЗ, а это да. вот это впереди, это Европа у вас. Да. И сколько они у вас стоят? Это 600, ну вот эта да, вот, это вот маленькая, которая голову вот, поворачивает. Вот это? Да. Это ЛФЗ. И сколько она? Это 900 рублей. Да. Вот. А она вообще это дворняжка, и ну, такая нет, дорогая. Нет, нет, нет. Сейчас дворня закинут. Это, это трио. Замонисты, трио, да, гармонисты. А этот мишка у вас как с ярмарки. Что? Мишка Крючка вот как с ярмарки, директор. с китушком, да. Мишка вот. Большой китушка. А -а -а. Такой вот большой. Вот дымковский. Ой, большой это вообще. Большой шикарный. Ой, какой красивый. Его надо где-то наверху поставить. У меня есть дымковский, но маленький. Такого большого нету. Да. Вот дымковский заяц морковка. Смотрите, дядя Степа у нас здесь. Красиво. А вот Это молодежь может быть ей понравится. Боже мой. Такая плоская, такой звук. Ну такие вот есть плоские, вот такие всякие. Рыбы. Ничего себе! А я привыкла, что другие. Большие. Хорошо, а вот эти сколько стоят? Значит, вот такие 700, такая рыбка 1200, вот эти полторы, ну и все вот животные полторы. Эти там тоже 2800, 3 4. А за 500 ничего нет? Нет, за ничего нет. А вы музыкант сами, да? Ну, что-то играю. Вы что-то любите такое. На гитаре играете или на чем? Ну, на, все. а? на, всем, на всем. А? На всем. На всем? А где-нибудь в ансамбле вы участвуете? Ну, так. Любительском. Mm. Надо же. Ну прям музыкант. А у вас еще, смотрите, вот это yeah, зеленое. Ну вот флейта yeah. ну, это ладно. А вот та зеленая, что ж такое? что-то <смех> Ой, какой вы талантливый. Подождите, дайте я тебе форму покажу. Что она играет, казалось бы, да, вот совсем не похожа на дудку. Ну, смотрите. Вот это да. Да. Прям такой звук. Ой, сказки, это просто черт. Ладно, да. делаете, а потом вяжете вот эти чудесные носочки. Нить. Шерстяную нить. Ой, боже мой, Извините, а как вас зовут? Как Анна. Анна? А ваша это... Компания или что это такое? Мастерская мастерская «Ясенка». «Ясенка»? Да. Здорово. Спасибо. Да. О! Боже мой, посмотрите, сколько красоты рушники. Вот это, да, сколько текстиля. Чайная пара сколько стоит у вас? Вот, зимняя, я ее снимаю. Две с половиной. Она с тройкой, по-моему, да? Тройка точно. А кто это? Дулюва? Это ОФЗ. А -а -а -а. И большая. Редкая. Хорошая чайная, размер. Зимняя. У нас сейчас подарок. А вот это вот троечка. Золотая осень. рублей. Все в, э, в Трио, да? Да, Трио. Честно, Сейчас пройдусь. Вот. А эти куколки к нам приехали с севера. Все сами делаем. Сделаю вручную. Девочками, да? Видите, какие девочки молодцы. Так мне понравились они. А вот поменьше. Ой, вообще кровь. Это берегини, они вообще по 200 рублей. Вот эти вот. Сабоби, вот видите, они даже из полностью с этими подробностями. Спасибо. А вот я вижу. Это ваша карта. Не, это мастер, да, вот у нас там Валентин приходит. Мастер-классы два часа дня она проводит. Здорово. Ладно. Народу чередин чая и кофе на Москве. А женщина сада. Вот это городская, а у них личики прям вышиты а эти личики вот чтобы сами видели, страверировали. Ох, какая городская воображуля. Я, серьезно, да. <связываю> да. Ой. Какие скатерти. Что? Какие скатерти. Разные. Да, и любой размер, и по-любому выше это сам сделан. Да, это винтажные, они собирались со всей Европы. Да. Вот. Да, вот это, это хорошо. Да. Вот так это, по-моему, вот А вот смотрите, вот это связано с а коричком, я, я знаю. Это это И сколько он стоит? 300 рублей. А прядик получен? Да, прядик с собой. Как вы красиво разукрасили такой пряник чудесный. Просто покажу заготовки. на не буду, я куплю готовую. А -а -а. Посмотрите, Спасибо. а это елка уже с пряниками. И я а -а -а. хочу вот такой вот пряник, да, Ой, а это какое время? Это советы? Спасибо. А там пузырьков нет у нее? Да, вроде нет. Может сами посмотреть. Понятно. Спасибо. Ладно, подумаю. Спасибо большое. Смотрите Сказочный стол Как все сияет под электричеством Просто сказка да. Да. Блюда Какие блюда 22 предмета. И сколько? 6,5. В отличном состоянии. Мне просто пионы, но совсем другие. Тоже дулёва, но совсем другие. Форма другая. Первый сорт чайника. И чашки другие. Ну, Что-то похожее из есть, но, наверное, В на ну, год. разные года, мне кажется. Разные да. годы. Ну, вообще, ручной ведь, как они. Сантиметная посуды да. и нарисована ручной, обжигается. Три с половиной, три штуки? Да, три mm. штуки. Бываются а для чего они должны? Быть... Они для свечи можно использовать, для а -а -а -а. драгоценностей. Потому что цвет очень красивый, но вот применение -то -то. пока и сообразить даже не могу. Куда их можно О, применить? Это, это называется минахари. Минахари на русском переводится как неизвестная работа. Поэтому все эти цвета и здесь. Полюбились. Вот видно, что каждое да, линие нарисовано руками. Так, секундочку. И это обжигается, вот даже. И очень, очень зависит хорошая печка. То есть если это все неправильно mm -hmm. делает, краска может быть отсыпет.